А, всем привет, с вами Макс Риском. Продолжаем слайд. подписками новый сначок открываем. Давай новый новый пэк. Новый персонаж. Тысяча монет. Ну нормально. тысяча монет дружище клана. Блин, не показывай, сколько монет, сколько нет. 59 тысяч. Было 60 тысяч. Помните, я покупал, знаете чем? Лапку заходите. Покупайте линитов. Также можете использовать. у oh майка. Давайте используем. А, значит, бесплатно ничего не дают. А тут говорят орка бери Нет, спасибо. Роджер. Не хочу, хочу фарбол взять. Вижу, что вообще, Роджер, наверное, не классный персонаж. Или классный. Шип, комментарий, я не знаю. Биганты 2. Не хочу брать фарбол. Так, отдайте а мне этого чувакам. Под названием вот этого. Кстати, нету. Числи на 4. У меня фарбол 5 там у нас. Интерес чувак. Подумаю еще, Как ци действуются раз два ага, кто захватит эту точку будет красавчиком понял давай здесь пострем что прям раз сюда пошел не стану его изюм выиграю что это такое одна способность или один за камушкой сколько там стоит 40 камушков нормально нормально может быть реально флот будет запускать но это в том случае если вы, вы будете писать что мне делать на эти плоды эти корабли тут рак блин -то как то им показывается размытие я думаю рак неужели рак нападает на нас очень жестким стилем Добро. хоба на первый призыв я первый нет ну ладно хоть второй хоть вторым база никто не строит нет я займу. Нет. Капец. Так, сбор точки. Знаешь, что мы уже гебраксить поставить листочку. здесь дальше. Так, давайте успеем. Отстрою первую точку, Будем крутыми. Или жалко жалко, Для меня это жалко. Давайте. Ладно, оставим. Так, чувак, можете сюда. На мысль. Давай. Вот. Потом призываем вторую, и здесь чтобы прям ловушка я врагов была. Нет. Ну он тоже пускай, окей. Тогда пошлите что-то, будем мы посмотрим как дела врагов. Нормально. Гарбон закидаем, почему бы нет. Ну, блин. Что такое? Звук чей то Ставость там. Тут вообще-то есть? Нет. Можно тут вот, проверить. Нам да, тоже проверяешь с собой, да? А, тоже как я. Ладно. Ничего. Чем там мутит? Где мы На враг. Фарбоу. На фарбоу тоже искать. Ну хватит. А, я запустил уже. Значит, в а здесь давайте. Ааа, блин, опереди у меня. Ладно, давай здесь. Да, тем самым вайсикадо, да, чтобы здесь. А сбор точки здесь. Блин, куда я понимаю, обратно вернуться. Ну и пока что... ...не видим давай ускоряемся теперь. Ну, кальная, давай, там. Это это были кузнецы, сереньчик. Я перепутал их. Так, отлично, армада. Спасибо. Он уже в атаку уйдет у нас, собственно. Не знаю, вот так А, я успею. Баба испугал, да? Как он... Я там, Поиска отступает все всю армаду вырубили, слушайте реально мы сильны стали мы армаду вырубили. там уже война а же не спил фарбола ладно пускай вот такой опанан ничего нету возвращаться ну, пошлите уже вот, атаковать только как-то скучно стоп точно атаковать регенерируйтесь я не хочу вас тратить вот я там атакую я не хочу тратить байтика просто у нас нету даже 550-ки. Вообще ничегоська Не мои Враг кстати пошла туда строится Пошли сюда по ним Сломаем на экономику ты придала Все Давай двести строим Так в этом атакуйте, да? Файбовый. Пошли, пошли, я тебя остановлю, уже здесь. О май га, кусачка. Так, ну конечно, я пробовал, но нам уже и так хватит. О май га, я дурак. Может, реально взять... ...галимочку. Ого, а сколько то войск у ну, него? Что, наверное, войск. Ладно. Войска. Отступайте. Пойдите сюда. Но базу строить. Давай да, тут построим. Да, тут строя, тут строя. Конечно, классно. Чувака, я куда только пошли? Блин, уже так ойдется. кто из вас должен был точно Бам. Когда Ага. не а не хочу е сюда. А, а, есть да порбовал а тут краб есть так давай запустим может быть корабли пискать тоже да давай то допустим пару кораблев так дела Давайте эту точку захватим. Шучка, шучка, шучка, шучка. Потом уже что там будет. О. Карва, давай здесь. Сова. Следи за ними. Стройка. Здесь давайте. Полиция проверим здесь за а база строит. Да. Фэрбал. Фэрбал. А -а? не а не знаю. а не-а. Не-а. А-а-а. Смениться к отрядам. но вот я добавлен О, они такие не ожидали нас блин здесь как там? Кузнец. Да. Это просто куча блин блин блин блин блин блин блин блин блин Давай Также есть 4 воина. Вау, друзья, новая функция. Я про это даже не знал, прибудут знать. А как там дела? А. Так, как там дела? Ага, это не моя все армата. Ну ладно, они на полку тоже в этом поединке. Отвайся, Давайте вместе. Так, на несколько замести Так, Долго. С камерой давай. ой й й призываю всех идти. й й й й й й й й Куда? Ну, не знаю, пока что он не нужен, фарбол. А, ну, вот. Давай здесь. Порву. Сова, я не знаю где она. ну и ладно. Ой, что там еще не хватает? Минералов. Давайте уже строить минералов. Так, кстати, вам можете хранять там я хочу испарять по надо пускать барбулин минералов но уже пора минералов чтобы ли списать галима и все и крышка казарма можно в принципе Так, таки я не зря взял, а? Что Бам! Удал пару штук. Так, давайте уже вырубать. Типа, минералы вырубим. В ресурсе. Тут вырубать минералы. тоже сейчас сильно понадобится. Минералы вырубать. Да, и лишать его возможности. Открывать. Так, давай, вырубайте. Можно в принципе отходить еще базу. А с уточным будет, чтобы после точно. <связываем> вот такой флаг сдаюсь. все, победа, флаг сдаюсь. Значит, последнее, тогда вырубаем. Отличного я это вырубать, пока пробовал. Дело в том, что у нас минерал. Давай, йоу. Вот. Да, но минерал построим. Где тут еще полз? Да, у него скорее всего тысяча тут новоська есть. Йоу, да. и еще, и еще. И давай, ты Давай, экономику Я такой, О май гад, поздно знаю, oh, откуда победа наконец нужно просто, просто на фарбо вам по базе по базе пьем. чем быстрее брунем тем быстрее победа получим так, вроде бы уже победа ну, так, в принципе уже можно атаковать и все отлично друзья а всем по теперь просмотр снова макс риск плюс 26 кубров, и тем самым я могу ты еще купы набрать Посмотрим на статистику, тоже очень важно. 500 монет, 22 дня, думаю, что за 100. Это, конечно, перебор было. То есть, это же столько играть. Да, вроде бы я поднялась немножко. Так, так, я тебя хочу догнать, слушай. Всем ночи, пока.